поводом для записи этого видеоролика послужил вечный спор маздоводов. А именно, в левом углу у нас стоит моя Мазда, двухлитровая, 150 сил, 210 крутящего момента. В правом углу у нас стоит дорестайлинговая Мазда 6, 2,5 литра, 190 лошадиных сил, 256 крутящего момента. Заявленный разгон 7,8 секунд до первой сотни. Заявленный разгон 10,5 секунд до первой сотни. Но что происходит интересного в сети? Некоторые, кто тестирует эти автомобили, разгоняются на них и говорят то что ребята а паспортные данные это не честны якобы мой автомобиль разгоняется восемь с половиной а то и 9 секунд до сотни в тот же момент все владельцы двухлитрового говорят а двушечка то едет гораздо шустрее лично сам замерял вдвоем с оператором по секундомеру конечно не race logic но цифры были следующие 0 и 99 9,9 вместо того чтобы 10,5. Поэтому сегодня мы сделаем простейший замер. Посмотрим, кто из них шустрее, насколько 2.5 будет уходить вперед, или же я буду ее держать. А вдруг вообще я уйду вперед? Все посмотрим, все увидим в этом видеоролике. Рассказывать вам про свой автомобиль и что скрывается под капотом, я не буду. Оставляю лишь ссылку в описании, где мы делали заезд с камри 2 литра. Там я все детально рассказал. А вот про 2.5 до рестайлинга мы откроем капотик и расскажем, что же скрывается под ним. Как вы смели заметить, мой черный Волк, черный Волк, сегодня немножко грязный, находится такой в бытовой грязи, скажем так. А вот 2,5 у нас сегодня чистенько. Под капотом у нас, к сожалению, не скрываются газоупоры, хотя могли бы быть. Значит, что у нас здесь встречает? Двигатель 2,5 литра с Skyactiv Technology, всем он известен, точно такой же двигатель стоит на, на рестайлинговой версии. Что изменилось? Изменилась там оптика, изменился интерьер салона, в общем, в подкапотном пространстве не изменилось ничего. 192 лошадиные силы, 256 крутящего момента. Данный двигатель заправляет 98 бензином, и я тоже заправляю 98 бензином. Степень сжатия здесь 13, никаких турбин нету, работает все это также в паре шестиступенчатой автоматически коробка передач приют автомобиля передний клиренс точно такой же 165 миллиметров единственное что дает преимущество этому автомобилю относительно это колеса здесь стоят 17 колеса против моих 19 -х. все все остальное плюс-минус то же самое Важный момент, вес моего автомобиля 1450 килограмм по документам, вес данного автомобиля по документам 1475 килограмм. Нас будет двое человек в моем автомобиле, я плюс оператор, и то же самое будет здесь, водитель плюс его девушка на пассажирском сиденье. Минуточку времени всех Маздоводов. Смотрите, как вы знаете, я всегда снимаю дневник своего автомобиля На сегодняшний день 113 тысяч пробег Я записался в следующую среду сделать диагностику автомобиля Сделать техническое обслуживание Посмотрим, расскажем, что с ним происходит Обязательно покажу его состояние Покажу, в каком состоянии находятся чехлы В общем, для этого будет отдельная серия Пообщаемся, расскажу, как он себя ведет В ближайшее время съездим в город Рязань Там будет представлено три автомобиля Mazda 6 В разных комплектациях, с разными двигателями то есть люди делают с ними небольшие тюнинги, тюнятички, кто-то их чипует, кто-то делает большие обвесы. В общем, автомобили действительно смотрятся интересно, поэтому съездим, сделаем такой небольшой сюжетчик, покажем, расскажем, возможно, с кем-то сделаем заезд. В общем, несмотря на то, что версия дорестайлингового 2014 года, 89 тысяч пробегов, с технической точки зрения двигатель, коробка здесь остались без изменения. Поэтому... Отмечаю для объективности, что здесь бензит за лет 98, примерно запас хода, ну, примерно 100 километров. В моем автомобиле запас хода примерно 200 километров. Если вы считаете, то, что это имеет решающее значение, пишите. Вот смотрю, вот, опять же, да, показываю, да? Вот, вот я хоть и владелец Мазда, но все равно кочергой пользоваться неудобно. Обязательно расскажу вам, где покупать газоупор. В общем, говорить-то здесь больше нечего Остается отправиться и выяснить на деле Есть ли смысл переплачивать за двигатель 2,5 литра Или же можно остановиться на двигателе 2 литра Кататься, кочегарить его И получать такие же драйвские удовольствия Отправляемся на нашу финишную прямую И посмотрим разгон с нуля, Подхват с ходом В общем, все вы сейчас увидите Поехали! Итак, мы находимся на нашей, скажем так, прямой. Друзья, всегда читаю ваши комментарии, и вы справедливо замечаете, что данное место все-таки не совсем подходит для такого рода гонок. Поэтому в Московской области есть различного рода полигоны, специально предназначенные для этого. Постараюсь поискать их, найти, если они платные. Этот вопрос блондин берет на себя, у нас появляется рекламка, поэтому эти нужды решаю я, ни на что скидуться не будем. Определим место и время. Естественно, выходной день И все те, кто хотят поучаствовать, приезжайте, покатаемся в безопасном режиме Возьму дополнительно людей, поснимаем ну, В общем, получится интересный видеоролик Что сейчас? Два с половиной литра поедет у нас сначала с включенным ESP Он считает, то, что так у него меньше прошлифовывает резину передние колеса в моем случае отключаю сразу ESP, никаких прошлифований у нас нету. на улице сейчас примерно плюс 25 градусов, в общем, все идеально, все классно, садимся в машины и на гоночку. Итак, мы готовимся к заезду. Волнуюсь ли я? Да, немножко волнуюсь. Ну смотри, уходит, да? Уходит уверенно. Как видели, мы стартанули в принципе одинаково, сейчас соточка идет. 120 130 Подчеркиваю, два человека там два человека здесь 150 все он отормаживается но ну, на самом деле сорвался он хорошо при этом у него было включено есть п значит сейчас у нас действие следующее он отключает ESP я включаю режим спорт у него дорестайлинг соответственно режима спорта у него нету вот так он уже готов Хорошо, вот сейчас вот ре ре реально честно получается. Не показался, у нас тоже зашлифоватые колеса тоже засвистели. Но все равно, видишь, то есть поначалу вроде бы такой подрывчик, там плюс-минус одинаково, но он срывается, там после 60 уже все, он уходит вперед. Я не то, чтобы давлю в пол, я жму, просто вжимаю педаль в пол, но ничего не происходит. 170 там. Все, мы оттормаживаемся догнать я его к сожалению не могу итак финалочка у нас идет мы сейчас будем пробовать ходом примерно с 50 километров так вот я его догоняю вот у нас примерно 50 Оп, все. соточку и вот после 110-120 он примерно ну, после 110 наверное он срывается вперед Давлю, давлю, что есть силы. 160. Ну, он уходит все равно. Даже вот если мы сейчас вышли на трассу, важный момент. Максимальная скорость двухлитрового автомобиля 210 километров. Ну, 270, если быть точным, там, по ограничителю. А 2,5 литра 225 по ограничителю. Естественно, некоторые говорят, что разгоняют быстрее, но я называю только паспортные данные. Итак, пришло время делать выводы. Если бы ты спросил меня, ожидал ли я такого развития событий, я бы тебе сказал, что да, конечно же, я понимал, что 2,5 литра поедет лучше. Вот здесь больше 42 лошадиные силы плюс, здесь на 44 ньютон-метра больше крутящий момент. Собственно, вот на эту цифру она едет лучше. Как вы видели, мы, в принципе, срываемся вровень, она начинает разгоняться, ходом мы стартуем с 50 км, чуть-чуть у нас вот идет вровень, после этого Mazda 2,5 литра также срывается вперед. Если бы мы вышли на трассу, понятное дело, на скорости там до 200 км она уходила бы вперед, и понятное дело, друзья, я не сидел там, не думал, знаешь, давить в пол, не давить, я вот так вот жал, я пытался, чтобы она дальше ушла педаль. 2,5 литра стоковый мотор, 2 литра стоковый мотор, да, Рестайлинговая версия, рестайлинговая, но здесь суть вообще никакой не меняет. Поэтому вы все увидели сами. И подводя итоги, я хочу отметить лишь такой момент, что этой осенью все мы ожидаем новую Мазду 6 с двигателем 2,5 литра и турбиной. Там обещают нам по 250 лошадиных сил и заявленный разгон, говорят, аж 6 секунд до первой сотни. Интересно посмотреть, как она будет шлифовать с места, в любом случае очень сильно ждут этот автомобиль. Я знаю то, что видео смотрят любители Toyota. Друзья, вот вы говорите Sky Active, Sky Active. а знаете ли вы новость, которая уже давным-давно гуляет по интернету, что Mazda и Toyota подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, в котором Toyota интересны движки Sky Active, потому что они технологичнее, эффективнее и экономичнее. А Mazda интересные электронные двигатели от Toyota, которые они ставят на свои гибриды. И все те, кто подписан на инстаграм канала, знают, что в эту субботу наконец-то мы снимем новую Тойоту Camry с двигателем 2,5 литра, которая по комплектации стоит практически по 2 миллиона рублей. Посмотрим, что она из себя представляет. Я покажу все плюсы, все минусы и расскажу, как эта машина на самом деле по ощущениям и вживую выглядит и стоит ли она своих денег. А вы только сделайте выводы. Да и, собственно, на этом у нас все. Здесь говорить больше нечего. Обязательно пишите ваши комментарии высказывайте ваше мнение ставьте лайки ставьте дизлайки у меня на этом все всем до новых встреч пока пока